На днях один из моих зрителей рассказал мне, как он в своей жизни применяет аскетизм. Он не так давно его выбрал, как образ жизни. Не стану вдаваться в подробности, но мне понравилось. Знаете, почему? Потому что, в принципе, я сам могу себя смело назвать аскетом. Я не буду приводить в пример каких-то конкретных людей, потому что довольно часто на меня близкие синят на эту тему. По этому поводу они говорят, что типа вот это камень в нашу сторону, там, в наши город и все такое прочее. Мне, конечно же, плевать, что они там думают. Вот. Не такие они и близкие. Но я составлю такой своеобразный образ, собирательный, из нескольких людей. Ну, как писатель я это умею делать. Вот, и расскажу вам такую реально выдуманную историю, да, Короткую, совершенно короткую, не беспокойтесь. Которая покажет вам некоторые моменты. Так вот, иду я как-то по улице с так называемым другом и спрашиваю, сколько стоит твой наряд. Ну, он мне начинает рассказывать, там, 200 баксов кроссовки, там, 180 джинсы, там, майка, куртка. И пошло и поехало. В итоге там сумма набегает довольно значительная. В принципе, наверное, даже больше подходящая под ту сумму, которая мне... Достаточно для того, чтобы купить какой-нибудь заброшенный домик где-нибудь в деревне. Понимаете? Ну, или какой-нибудь старый-старый автомобильчик. И я говорю потом, кроссовки 10, джинсы 5, майка 2, куртка подарок. Ну, то есть так. То есть мой наряд, который в большинстве своем был приобретен в секонд и это никакие задрыпанные шмотки. Это совершенно нормальные фирменные брендовая европейская одежда. Которая просто кому-то больше не нужна. А мне она подошла. Ну и так как я умею пользоваться швейной машинкой, я с легкостью могу подогнать под себя любую майку и прочее-прочее. Я не чураюсь покупать что-то в секонд-хенде. Конечно же, я не стану там покупать нижнее белье. Я не стану покупать там кроссовки и еще что-то. То есть то, что непосредственно прилегает к телу и то, что на мой взгляд с точки зрения гигиены необходимо использовать исключительно новое но опять же, я не куплю кроссовки особенно вот последние годы я покупаю кроссовки баксов по 10-15 по 15. вы знаете, китайцы научились шить, научились клеить и можно подобрать довольно неплохие вещи, что удивительно я порой иду в китайских кроссовках за 10 долларов люди на них смотрят и не могут отличить их от фирменных. Что самое интересное, повторюсь, они мягкие, удобные, и их не жалко. Это самое главное. У меня таких невообразимое количество пар. Я каждый день надеваю новую обувь, а то бывает и в день по нескольку, и меня это совершенно не пает. И все эти кроссовки, все это обувь, ну, за исключением там некоторых очень дорогих моделей, которые у меня есть, они были куплены давным-давно, по глупости, но так как я бережливый человек, они до сих пор восхитительно выглядят. И сейчас уже представляют некое ретро, то, что уже не купить, уже не найти, но при этом они новенькие и прямо класс. Но это отдельная история, потому что раньше у меня было много денег, и я очень много тратил. Почему я и говорю сейчас об аскетизме, как о форме жизни, как о формате. Вот возвращаясь к этой истории, так называемый друг, он мне говорит, узнав цену моего наряда, которая в десятки раз меньше по стоимости, чем его наряд, он мне заявляет так совершенно, ну без обид, но совершенно быстро выбрав, подобрав слово, говорит: "Да ты нищеброд, типа". Я говорю: "Нет, дорогой, нищеброд в данной ситуации ты". Почему? спрашивает он. Я ему говорю: "Ну потому что". У меня нет долгов, у меня нет кредитов. У меня есть бабки, у меня есть нычка, у меня есть то, то, то. У меня все счета оплачены. И у меня запас одежды лет на 5, может даже на 10 вперед. Причем хорошая одежда, я уже говорил, европейских брендов. Ты же не имеешь ничего. На тебе одеты шмотки, которые по уровню качества вряд ли выше моих. Но дороже в десятки раз. При этом у тебя долги, рассрочки, кредиты. И у тебя нет ни копейки за душой. Понимаете? Я как-то слышал фразу. Я не могу вспомнить, кто ее сказал, но суть фразы такова, что если у вас нет ни долгов, ни кредитов, вы живете в своем имуществе, ну, в своей недвижимости, и у вас в закромах еще лежит 500 баксов, то вы богаче более чем половины населения нашей планеты. Я не считал, я не проверял, я не проводил какую-то аналитику. По поводу этой фразы. Но знаете, я и верю. Я и верю, прям вот конкретно. Потому что я вижу, что происходит. Я знаю такое количество закредитованных людей. Они все сидят на халве. Там как там эта карточка сейчас называется? Рассрочки. У них у всех потребительские кредиты. У многих ипотека. У многих огромные долги. И многое-многое другое. Этим людям... Исходя из сегодняшнего дня, чтобы разобраться со всеми долгами и пойти в какой-то плюс, ну, надо лет 10, не знаю, наверное, потратить. Еще такой вот момент хотел сказать вам. Да, и задайтесь вопросом, кто из нас богаче на данный момент? Я или они? Это не какие-то хвалебные моменты, то есть, типа, смотрите, какой я хорош. Нет, это вам, к размышлению, информация. Еще такой момент. Я работал на работе, да, каламбурчик, работал на работе где люди работают на конкретного человека десятилетия. Да, действительно, десятилетия. Там некоторые мне говорят, что они более 20 лет работают. И я так посмотрел на них. Все они говорили мне, что стало хуже. Значительно хуже. Знаете, я хотел задать им вопрос, что за эти 20 лет они приобрели. Ну, то есть, квартиру, там, машину, дачу, там. Счет в банке, еще что-то, еще что-то. Что, что эта работа за десятилетия дала им? Почему я так говорю? Потому что я могу понять молодых людей, которые не ценят время. Они, они не чувствуют, как время уходит. Это приходит со временем Так называемый опыт, мудрость, что ли. Но когда человек в возрасте, может мой ровесник, может чуть-чуть помладше, может даже постарше. Так вот, когда такой человек приходит на какую-то работу, и он э, недоволен условиями, и он видит, что становится хуже, я всегда задаюсь вопросом, почему этот человек не бросит и не станет искать что-то новое. Почему? Потому что время – это тот бесценный ресурс, который у него есть. И если он посмотрит в прошлое, то он поймет, что перспектив как не было, так и нет. Любой работодатель он всегда будет стремиться с вас выдавить что-то. Причем он будет ужесточать условия каждый раз, по чуть-чуть, понемножку. Ну, глупые люди, конечно, это будут делать большими кусками, но мало-мало разумные, они будут так постепенно. Они будут сокращать коллектив, перекладывая обязанности на других, на оставшихся работников. Они будут сокращать зарплату, они будут вводить систему штрафов, они будут сокращать отпуск. Многое, да, многое. Много. Я думаю, что вы сталкивались с этим регулярно и имеете пример в своей жизни. Поэтому... Уточнять мне не имеет смысла совершенно никакого. Так вот, если человек работает на работе, и он не может позволить себе 30% от зарплаты откладывать в нычку, в свой загажник, то, знаете, мне кажется очень странным, что этот человек продолжает работать на этом месте. Более того, не просто странным, глупым, катастрофически глупым. Потому что это, это неизбежный крах. Человек ни к чему не придет. Он будет... Вот он зарабатывает, он все проедает. Зарабатывает, проедает. Случись с ним какая-то беда, случись с ним какая-то проблема. Все. Он сеет в лужу и может из нее уже и не выбраться. И я знаю такие примеры. Почему я сказал, что аскетизм это хорошо? Потому что мой аскетизм, он позволяет мне в принципе ни в чем себе не отказывать. Я не захожу в магазин, как вот, к примеру, мои метафорические друзья да Ну, собирательные образы будем так говорить что вы кого-то может быть не задеть я не захожу в магазин как они они заходят вот зарплату получили все они чувствуют что бабки есть и понеслась виноград персики там кто-то икру берет коньяк вискарик там пошло-поехало балыка там какого-то еще что то я понимаю человек ну хочет себя побаловать в какой-то веке получил зарплату там Почему бы, как говорится, не насладиться вкусом, не, не, не сделать себе приятно? Да, возможно. Отчасти я могу этих людей понять. Но ведь вы заходите и не в самый дешевый магазин. Ну, то есть вы как бы даже из каких-то деликатесов, на наше время, да, это деликатесы, к сожалению. Видите, как все меняется. Но даже при выборе подобного деликатесов он не пытается... Выбрать, ну где более приемлемая цена, там, поискать в других каких-то местах и сэкономить какую-то копейку, грубо говоря. Ну или взять не такой большой кусок, взять чуть-чуть поменьше, ну чтобы сбить охотку, грубо говоря. Я не занимаюсь такой херней, хотя то, что мне нравится, я покупаю. Но покупаю в специализированных магазинах, нахожу и научился разбираться, смотреть и, и ту же красную рыбу покупать. В разы дешевле, нежели кто-то. Потому что я покупаю мороженую, и сам ее разделываю, и сам ее солю. В итоге я получаю на выходе тот же продукт, но значительно дешевле по сумме. А кто-то покупает филюшечку готовую в вакууме, и она значительно дороже. Он кушает там этот маленький крохотный кусочек, не потратив время на его приготовление. Теряет больше денег, значительно больше денег. Я не говорю об экономии, об аскетизме, как о ущемлении себя. Нет, в этом нет совершенно никакой надобности. Я говорю о аскетизме, как о вашей безопасности, как о ключе к свободе. Понятно, что мы не можем вырваться из системы целиком, это факт. Ну а как, если ты живешь в этой системе, ты завяз в ней, и ты не можешь отшельникам куда-то свалить, сбежать так, чтобы тебя никто не нашел, и при этом еще умудряться, обеспечивая себя, еще и какие-то, скажем так, использовать блага цивилизации. Мало или... В любом случае ты попадешь на крючок, в любом случае тебе придется за что-то заплатить, там связь, прочее. Тебе придется иметь какие-то торговые отношения, вдруг налоги, вдруг еще какая-то ерунда. То есть, опять же, кусок земли, на котором ты хочешь что-то делать. Вопросов очень много, я согласен. Но минимизировать, то есть добавить себе немного свободы в этом арабском болоте ты определенно можешь. И вот аскетизм он является ключом к этому. Почему? Поясняю. Вот мой метафорический друг и я. Мы оба, предположим, работаем на одной работе. Нам обоим не нравятся условия, и мы оба хотим свалиться с этой работы. И что происходит? Я это делаю. Я разворачиваюсь и ухожу. Почему? Потому что мой аскетизм позволил мне сделать финансовую нычку. Так называемый залог безопасности, который позволяет мне лавировать, маневрировать вот в этих условиях. Его же, вот, ему же... Ему это сделать невозможно, потому что у него нет этой нычки, у него нет буфера, понимаете? У него нет золотого запаса. И этот человек, он понимает, что он в ловушке. Потому что если он прекратит работать, начнет искать другую работу. Его долги, его потребности, они его съедят. Кроме всего прочего, он не может, он не умеет жить по-другому. Его никто не учил, ему никто не рассказал. Вот так, как, к примеру, я сейчас рассказываю вам. Я понимаю, что это поверхностная информация, что она довольно так накидано кусками, но вы же не глупые люди, вы можете уловить суть тех слов, которые я озвучиваю. Как написал один зритель, который украл название моего канала, там он назвал себя тоже там, типа, познать реальность, что-то такое, вот, и он мне там всякие гадости пишет периодически, и мои подписчики почему-то отвечают ему, ну, то есть, как бы пытаются донести до него... Момент того, что ты не прав, ты не понимаешь, там тут другое, здесь человек высказывает свое мнение и все остальное. И он говорит мне, ты не даешь ответов, ты не даешь направляющих, типа. ты только говоришь, как плохо мы живем, все такое прочее. Ну что я могу сказать человеку, который не слышит в моих словах ответ? Ничего, совершенно. Да в принципе и так много я на него времени потратил в этом видео. Так вот, суть как раз в том, чтобы вы да, анализировали, чтобы вы смотрели, чтобы вы... Обратили внимание на свою собственную жизнь, потому что я не знаю, как вы, как вы живете, сколько у вас бабла, какие у вас возможности, образование, возраст, здоровье и местоположение. Ну, там список тоже длинный. Аскетизм ⁇ это один из ключей, который даст немного больше свободы человеку. И, наверное... Позвольте посмотреть на жизнь совершенно иначе. Но опять же, запомните, аскетизм не должен вам мешать. Аскетизм не должен вас ущемлять. Вы должны найти золотую середину. Так, чтобы ваш аскетизм – это была абсолютно разумная, взвешенная экономия, которая позволит вам сделать себя богаче, сделать себя обеспеченнее, умнее, мудрее. Чтобы вы имели больше времени. И при этом имели возможность, если и работаете, то откладывать с этой работы минимум 30% от своего заработка. Вот если так происходит, то значит вы на своем месте. Ну, как минимум на какой-то промежуток времени. Ежели нет, то бегите с этой работы, она опасна для вашей жизни. Она сделает вас нищим, она загонит вас в долги, она превратит вас в раба, который не просто в кандалах. Который стоит на коленях и исполняет все приказания хозяина. Эскетизм. Это хорошо, так же как эгоизм, так же как многие другие вещи, о которых, качества, о которых я говорил, я озвучивал в своих видео. Их именно рабская система преподносит в плохом свете. Она говорит нам, что это плохо, эгоизм это ужасно, ничего подобного. Эгоизм это забота о себе, ради того, чтобы иметь возможность позаботиться о других. Жертва, вот это хреново, а нам говорят, что жертвовать собой это восхитительно, чушь, полная чушь. Жертва приводит к опустошению всего, и в первую очередь вашего круга тех самых людей, о которых вы хотите позаботиться. Пожертвовав собой, вы разрушите эту цель, понимаете? Вы разрушите тот столб возможностей, которые вы сейчас имеете. И я не знаю, почему люди не понимают таких простых вещей. Может, они тупые. Скорее всего, да, они просто тупые. Я всегда был прав, когда говорил, что 95 или даже более процентов вокруг нас идиоты. Надеюсь, что вот вы как раз таковыми не являетесь. Ну, наверное, да, потому что вы ведь здесь, вы ведь досмотрели до конца и поставили лайк, написали комментарий. Берегите себя, подписывайтесь. Всего вам доброго.